Привет, друзья! Сейчас в прямом эфире в Instagram я веду трансляцию с розыгрышем подарка. Это подарок у нас 1 гривна, покрыта настоящим серебром, который я показал вот в этом выпуске. И этот конкурс я делаю совместно с каналом Василя Бегиша Аверс. Одним из условий участия необходимо было быть подписанным на канал Фартовый коллекционер и подписаться на канал Василя. Также мы сейчас определим среди тех, кто оставил комментарии среди участников. участников. Я бесплатно отправлю эту монетку. Спасибо всем, кто присоединяется в Инстаграм прямо сейчас и пишет мне, из каких вы городов. Очень приятно, друзья. Спасибо, что отклик такой большой. Для того, чтобы разыграть, собственно, эту монету, я беру нашу ссылочку на данный видеоролик и вставляем ее в э, сервис, которым я уже несколько лет провожу розыгрыши. Очень удобный, э, комфортный сервис для розыгрышей. У нас он проверяет авторов, проверка подписки. Главное, чтобы вы были подписаны на канал Васыля. Он является коллекционером. Рекомендую подписаться на его канал. Если вам интересна тема монет Украины, мы с ним делали совместный видеоролик. Ссылочка на его канал будет в описании, друзья. Сейчас и еще вам расскажу, какие у нас будут конкурсы. Это мы разыграем вот такую воду советскую, консервированную. Она у нас была у меня в выпуске, но есть момент, что как только 150 тысяч подписчиков будет на моем канале, я разыграю эту баночку такой воды, вы сможете удивить всех своих друзей, и я в одном из выпусков, ссылка на него будет в описании, рассказал, зачем же консервируют советскую, вот так вот, так, зачем консервировали в Советском Союзе воду. Также... У меня на канале на 150 тысяч подписчиков будет разыграна монета, из, покрыта золотом. 999 пробы – это 2 гривны. Десятка будет разыграна, 10 гривен покрыта. Также вот этим вот золотом от компании «Золотой слой». Аккаунт я отмечу здесь в описании. И вот этот супер набор, анонс ждите, будет совсем скоро на канале. Ну что ж, давайте перейдем к розыгрышу «Серебряные монеты». И дальше уже э, будем ждать нового конкурса. Мы нажимаем «Старт». Э, у нас сейчас идет проверка среди тех, кто оставил комментарий, кто подписан на мой канал. Но главное, чтобы вы были подписаны на канал «Васыля». Это одно из условий было вот конкретного данного конкурса. Все подарки отправляю всегда за свой счет, бесплатно. Э, видите, к сожалению, скрыт список подписок. Э, у нас подписки скрыты. Максим, а, Максим, а, мне очень нравится ваше название канала, потому что оно связано непосредственно с монетами. Это здорово. Мне кажется, что вас, к сожалению, видеороликов нет на канале, вот, но вы можете быть подписаны на всех, кого смотрю. И я лично, вот, видим здесь в поисках золотой старины. Кстати, там когда-то выходил выпуск со мной. Вадим Нумизмат. Огромный привет, давно не общались. Так, давайте смотрим. Да, Монитамания, мой второй канал. Но где же канал Аверс? Ну что ж, я вижу канал Аверс, исторический музей есть, замечательно. Вот Максим, я поздравляю тебя. Ты получаешь монетку вот эту, 1 гривна, покрытую серебром с бесплатной доставкой от меня по Украине. Друзья, у меня конкурсы сейчас только вот планируются, это вот эта вода консервирована, мы разыграем на 150 тысяч подписчиков. Мы разыграем вот эту 10 гривен а, в золоте, 2 гривны покрытые настоящими. Золотом и самый главный приз вот этот набор просто полностью монет Украины в повышенном качестве чеканки. Я его разыграю, и тут все монетки покрыты настоящим золотом. Это просто так что не безумно не забывайте подписаться на канал фортового коллекционера. Не забывайте поставить лайк и внимательно читать условия конкурса. Друзья, это очень-очень важно. Видите, как мы по данному формату видим, что не все выполняют данные условия. Ну что ж, всем спасибо, кто пришел на онлайн-трансляцию сейчас в Инстаграм, вы все видели в прямом эфире, всем удачи, пока, друзья!